Фетучини – один из видов итальянской пасты. Форма эта паста похожа на ленточки, вырезанные из теста. Недавно нашла для себя изысканный, но довольно быстрый рецепт фетучини с братколе и беконом. Традиционно, фетучини готовятся со всевозможными соусами, мясом, ветчиной, рыбой и овощами. А на стол подают, посыпав мелко натертым сыром и свежей зеленью. Сегодня расскажу. Как приготовить фетучини всего за 20 минут? Этот быстрый рецепт идеально подойдет для людей, которые любят пасту аль -денти. Неповторимый аромат дымка придаст пасте обжаренный бекон, а брокколи дополнит свежестью сливочный вкус пасты. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Такие продукты будут нужны. Паста фетучини. 250 грамм, брокколи 150 грамм, бекон 200 грамм, сыр пармезан 100 грамм, сливки жирные не менее 32-3 стакана, сливочное масло 2 столовые ложки, соль ⁇ половина чайных ложки, черный молотый перец ⁇ одна щепотка, количество порций ⁇ 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.